Всем привет! Меня зовут Ирина и сегодня у меня будет необычное видео. Я хочу поделиться с вами и рассказать, как мы реставрировали вот эту вот тахту. Ну или скамейка, как она правильно называется, я не знаю. Она нам досталась даром, то есть ее хотели выкинуть. А муж мне прислал фотографию и говорит, ну, надо. Я говорю, да, бери, конечно. Ее можно перетянуть, да, там, правда, не знала прикрасить, правда, не знала еще, как вообще мы это будем делать. Я говорю, бери, бери. Вот, я почему-то затупила и не сделала видео или фото, как она выглядела до, я не знаю, почему, видимо, так спешила, быстрее-быстрее ее сделать. Ну, нашла старый видос и э, сделала скриншот, вам оставляю здесь, вот, чтобы вы могли посмотреть и имели хоть какое-то представление, как она вообще выглядела в начале. Э, это видео будет полезно тем, кто хочет из старой мебели сделать новую мебель, так что оставайтесь и смотрите, что мы делали, какие использовали, использовали материалы, а вдруг вам это пойдет на пользу и пригодится. Вот мы ее разобрали. Кстати, было очень тяжело достать э, вот здесь вот, которая шла сидушка. Потому что здесь они идут э, вот эти вот э, ручки. Ручки со сгибами, да, вот тут, тут идет ручка. И она не доставалась, вот эта сидушка, мы еле ее вытянули. Пришлось... Пришлось что нам сделать? Мы убрали здесь ручку. И здесь ручку и тогда вот это вот стало более такая подвижная и вытянули сейчас мы это все будем ошкуривать Правильно, наверное, так называется. а вот это сама сидушка вот она она мы не стали ее менять поролон в принципе ничего нормальный и вот это спинка спинка тоже идет вот так вот с поролончиком с одной стороны и с другой вот это мы будем все обтягивать тканью вот смотрите эта ручка еще более-менее ничего вот это же вот она уже такая покоцанная вся и вот мы хотим это обновить может ну, надеюсь что будет вид чуть получше уже после того как все сделаем Вот такая вот у нас тут теперь грязь. Мы все это зачистили. И что мы сейчас будем делать, Артур? Убираться. Покажись людям. Голову свою покажи. Вот таким грязь у нас тут везде. Сейчас мы это все оботрем, уберем и будем продолжать. Так, вот мы купили вот такой вот... Что это, Артур, Моляр, маляр? Маляр, э, как она называется? Лак. С этой? Лак э, с этой, с морилкой. А, морилка, во, малярка, хотела сказать. Ну, по идее, он тёмненький, сказали бы, должен быть. Быстро сохнущий. Мы не стали ее разбирать, потому что это было мы побоялись, что мы ее просто потом не соберем. Что она разломается вот в этих местах. Все это выбивать, поэтому ошкурили ее так. О, прикольный цвет. ну Прям темненький. А мы будем в один слой? Не, я думаю, парочку. Что как лак не блестит. Угу. Потом посмотрим Слушай, она воняет Мы позадохнемся тут Он быстро сохну Ой, надо двери закрывать Он уже да? Mm -hmm. Ой, Ой, на стенку попал. Не -не -не. Сейчас и обои будем переклеивать. О, смотри, следы остаются. Как бы камера моя не вывалилась сейчас. В этот лоток честно вам скажу это было очень тяжело во-первых он шершавый то есть придется его еще раз шкурить и делать лаком прозрачным уже так муж сказал, так надо. А Во-вторых, в некоторых местах, ну да, тяжело затерся, ну не везде затерли предыдущий лак. И вот он в некоторых местах просвечивает, да, вот например, как тут. Ну ладно, будем все говорить, что у нас дерево такое. Вот тут вот тоже, например, такой вот участок. Вот, будем что-нибудь привирать, скажем, у нас такой рисунок, так надо было. Вот она высохла, и завтра мы это дело еще раз прошкурим и покроем прозрачным лаком. А пока обтянем сидушку и спинку. Наверное, да. Ну, без разницы. Ну, так вверх ногами. Ну да, потом будет. просто, как сказать, ну... Где у нас тут идет? Это у нас будет... Вот это будет у нас э, конец, да? Вот это будет к стульчикам идти, а, правильно? Надо посмотреть. Да не, вот видно, вот оно. оно. Пошло это, это жопа угол. У тебя, у тебя. жопа. Да, я поняла, у меня жопа. Вот, а твоя часть это вот... Да, к ногам. Давай посмотрим, как нам рисунок. Без разницы, как делать-то будет. Делать не будем, А ты степлер взял? В машине лежит. Так, перевернулась. Папа делает. Делал. Я тоже папа делает. Ой-ой-ой. Ой. Ну прикольно. Да. Да, вот так. И Не так видно тогда папа. это полосы. Надо было погладить, блин. Да хрен с ним гладить я еще буду это. Жопами разгладим. И тут и мне... тут они вот так сделали уголки. Но, ну, в принципе, так же, как они и были... Натянутые а до этого. Ой, Артур, тут надо вот эту вот штучку вытянуть одну. Вот видите, у нас специнструменты. Вот так. Если кто не знает, лайфхак. Очень хорошо убирать. Как выглядит? Ницевая сторона. Вот так. Глазненько без морщиночек. Вот так выглядит лицевая сторона. Ну, цвет мне кажется удачный. Теперь нам надо вот такую вот ткань, я не знаю, как это называется, обрезать сейчас, порезать аккуратно. А может что, не будем? Может, так и приделаем, да, Артур? Двойне? Не, я имею в виду, уменьшать не будем. Нет, вот. не будем. Вот так вот, Да. Да. Сейчас ее пристеплерим. Думаете, я ничего не делаю? Нет, я вот держу и контролирую, чтобы все было ровно. А вообще, это была моя идея, если что. Так, натяжных к От углов к центру. Постепенно скрытая реклама натяжных потолков. Да. кому нужны натяжные потолки, обращайтесь. Пишите в комментариях. Теперь делаем э, спинку. эту да, спинку. Ну что, не вылазит нормально? Да. Взяли скобы покороче, потому что вылазила. Я думаю, что надо от центра этого... в края. Еще и отрезали прям тык впритык, ну думали, потому что чтобы будем приклеивать, она была приклеена. Теперь будем вот так вот натягивать и делать. Сейчас делаем заднюю половину. Тренируемся. Потом будем переднюю. Вот готова спинка. С одной стороны, с другой стороны. Так, что у нас там, какая вот эта вот вогнутая часть, вот это у нас будет спина. Спинка вот сюда. Только наоборот, да? Uh -huh. Вот таким вот образом. Это все будет у нас. У нас начался второй день. Мы продолжаем наши работы. Сегодня я приобрела себе даже маску. Вчера без маски зашкуривали и надышались вот этим лаком, конечно. Так, сегодня мы зашкуриваем второй раз. То есть она вся такая шершавая после покрытия. И вот мы мелкой наждачкой... Тысячный. Зашкуриваем еще раз. Гладкая? Да. О, какая гладкая уже. Слушай, хорошенькая прям. И сверху мы будем покрывать прозрачным лаком. Вот ты видишь, что у тебя здесь края стираются? Да. Ничего так оставим. Ничего оставишь? так и оставим. Да? Да, искусственно состаренный. Сейчас равномерно только сделаем, будет бомба. Этот раз взяли по, по, прозрачный лак, другой лак цапон. Универсальный. Он намного жидкий. Вот так вот краска остается в лотке. И наносится намного круче. То есть жидкий. Он за 30 минут высыхает. Вот это вот уже обработанное. В один слой. Будем, наверное, делать в два слоя. Один слой готов. Забыла сказать, что он еще не так сильно воняет, как предыдущий. И наносится ну просто по кайфу. Из-за того, что он жидкий, он так легко наносится. Им работать просто одно удовольствие. Сейчас ждем высыхания 20 минут. И наносим еще один слой. Написано, что сколько? Три слоя? Два-три слоя, да. Два-три слоя. Ну, посмотрим, Два, может, слоя. после второго... И будет речь. Будет еще круче. У нас все высохло, подсохло. Мы нанесли два слоя лака. Теперь будем собирать. Но уже красиво. аккуратненько в пазы теперь главное чтобы все влезло и не вылезло и не отошло и не оторвалось Это торчит. Угу. Мы тут немного расстроились, потому что степлер был видно. Ну, эти скобы были видны, и мы все пооторвали, и будем сейчас приклеивать вот такой вот клей. Сейчас все это проклеим и будем засовывать, иначе Пазы очень маленькие, куда вставлять вот эти вот, и с псковы видно прямо тут. И сверху то же самое. Ну вот и готово. Мы довольны. Подожди, подожди.